Друзья, в интернете все ищут заработок, который будет очень огромный и при этом не нужно будет ничего делать. То есть настоящий пассивный доход. Все ищут, все о нем говорят, но по факту такого заработка мало кто находит. Чего не скажешь о компании Элементс 5, в котором мы развиваемся. Мы взяли подарки, каждый минимум по две штуки. Раз, два, раз, два. Подарки стоимостью каждый по 1000 долларов и это тоже факт одна тысяча вторая тысяча и каждый кто прислушался и каждый кто зарегистрировался по той ссылке в описании вот именно по той каждый смог это сделать но сегодня речь пойдет не только о подарках ребята мы сюда пришли конкретно зарабатывать то есть подарки это хорошо Комьюнити, которая есть в Elements 5 И то, что нам подсказывают, где лучше зарабатывать Напомню, что мы 8 лет в этом зарабатываем во всех проектах И знаем, куда инвестировать, куда нет Многие люди переходили сейчас с крипты Именно в Elements 5 Думайте, почему? На вопрос, который я спросил, говорю Крипта, это же вообще будущее, это же хорошо Мне ответили, да, это хорошо, это круто Мы от нее полностью не уходим Но Elements 5 платит ежедневно с выводу прибылью, каждую неделю можно выводить, выводить прибыль. Говорит, такого заработка не существует. Плюс подарки, каждый по 1000 долларов, которые можно продать без проблем. Ты проинвестировал 100 долларов, а забрал подарок стоимостью 1000. Это факт, это работает. Согласны со мной? Кстати, кто еще не зарегистрирован, ссылка на регистрацию с любой страны. Делается по той ссылке, что в описании. Там же есть инструкция, как зарегистрироваться, и как сделать первую покупку. Итак, убираем в сторону тех людей, которые говорят сейчас о крипте. Я полностью это поддерживаю, что крипта хорошо, можно на ней зарабатывать, но элемент 5 упускать нельзя. Это сейчас топ номер один. Итак, как я и говорил ранее, я решил разобраться полностью по выплатам. Так ли все хорошо на самом деле или не так? Интересно? Я думаю, интересно. Поэтому давайте сейчас посмотрим важный момент. А пока авансом. Прямо сейчас поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на наш канал. И поехали! Друзья, прямо сейчас прошу вас всех посмотреть на экраны своего устройства. Где идет это видео. Итак, ребят, смотрим с самого низу. Вот сейчас мы видим. Да, первое, я вам расскажу, что это такое. Это вы видите уведомление новой учетной записи по бинансу то есть для того чтобы показывать на личном примере куда я сам инвестирую я завел отдельный элемент 5 кабинет сделал да по официальной ссылке по той которая в описании я тоже по этой ссылке зарегистрировался потому что напомню еще раз что мы проверили огромное количество ссылок и самая оптимальная самая лучшая ссылка для регистрации всех стран с любой страны лучше всего регистрироваться по той ссылке что в описании вот именно по той ссылке лучше всего регистрироваться, неважно, с Украины вы, с Казахстана, с Турции, с Польши, с любой страны, хоть с Америки, регистрируемся только по той ссылке, что в описании под этим видео. Я, собственно, то, что сделал и завел новый, зарегистрировался, сделал покупку, да. Покупку вы видели, да, 3-400 я сделал, общая сумма, ну, сделал 100-100-100, потом 1000, потом больше И вот так вот дошел общая сумма инвестирования, 3400 я в этом видео это показывал ранее, можете посмотреть Почему я сделал так, потому что чем больше сумма изначально инвестируют, инвестирую, тем больше мне будут выплаты Думаю, здесь всем все понятно, думаю, здесь я Америку не открыл И завел сразу, по той ссылке, что в описании, завел отдельный Binance Почему именно по той ссылке? Потому что именно тот Binance, который я оставляю вам в описании, ссылку на регистрацию, по ней сейчас еще приходит помощь бесплатно от Binance. Поэтому заведите себе новый Binance, зарегистрируйте по ссылке в описании новый Binance и получайте выплаты даже с Binance. Делать это прямо сейчас. Так вот, что мы видим. Смотрите, я разбил. Напомню, что в Elements 5 мы получаем выплаты ежедневно можем выводить прибыль то есть у нас выплаты приходят то ли раз в неделю то ли раз в месяц думаю здесь все понятно если что непонятно спрашивайте в комментариях всегда отвечу и помогу и расскажу хотя в описании есть все видео с инструкции имеются можете все это посмотреть все это есть и вот, смотрите, я мог вывести сумму сразу целиком, но мне интересно было. Я, я сделал покупку с баланса, я тоже вам это показывал. И сейчас я скажу, что очень выгодно делать покупку с баланса. Хорошая плюс хорошая акция, о которых я говорил, почему это сделать выгодно. Не упускать этот момент. Покупку с баланса сейчас лучше делать абсолютно всем. Я лично так считаю, мое субъективное мнение. Хотя каждый принимает решение сам. Итак, смотрите, я выплаты не делал. Сразу я разбил. Вначале сделал 45 выплату, получил за каких-то там пару часов. Потом 25. Мне интересно была разная сумма. И зайдет ли все это мне? 25 тоже зашло быстро через сутки. То есть, сутки прошло, я вывел, потом опять поставил на выплату. Тоже зашло очень быстро. Потом 22, думаю, не круглую сумму поставлю. 22 тоже зашло там за какие-то считанные часы. И, и, и, и поставил вот сегодня, ребят, поставил сумму, вот она, 42. Тоже зашло там вообще то ли за полчаса. Вот почему, ребята, стоит регистрироваться только по той ссылке, что в описании. Выплаты приходят очень быстро. Быстрее, чем здесь, я не видел, это раз. И второе, что немаловажно, неважно в какой стране вы находитесь, регистрируйтесь только по той ссылке, что в описании. Теперь, важный момент, ребят, для того, чтобы вам получить подарок от Element 5, а сейчас эта акция действует, делайте следующую процедуру. Итак, первое, проходим регистрацию по ссылке в описании. Это важный момент и первый шаг регистрация только по ссылке в описании. С любой страны, с любой точки земного шара делаем регистрацию прямо сейчас по ссылке в описании. Второй шаг, сразу делаем покупку в личном кабинете от 100 долларов и выше, как сделать покупку в личном кабинете, инструкция есть в описании, тоже под этим видео, там разберетесь 100%, каждый разберется. Хочу напомнить то, что покупку можно делать и на большую сумму Чем больше сумма, тем выплата каждую неделю у вас будет гораздо больше 100 долларов это минимум, но я сделал общая сумма на 3-400 долларов И сумма у меня больше тысячи. каждый раз я получаю больше тысячи долларов Итак, третий шаг, первый шаг мы сделали регистрацию за описание Потом сделали покупку от 100 и выше И третий шаг у вас появляется сразу после покупки кнопочка подарок Нажимаем на нее вот такая кнопочка «Подарок». Нажимаем на нее и оформляем заявку, куда вы хотите, чтобы вам пришел подарок. Друзья, хочу сразу напомнить, что многие боятся о том, что там я с Украины, мне подарок не придет или я в Польше, в Турции или в Америке. Ребята, подарки приходят хоть в Америку, хоть в Финляндию, хоть на Северный поезд, хоть в Украину, хоть в Чехию, в Польшу, в Турцию, везде подарки получает. Более того, вы за подарок ничего не платите, а стоимость подарка 1000 долларов, это правда. И полностью все почтовые расходы Компания берет на себя В любую точку земного шара Вы получите свой подарок абсолютно бесплатно Но регистрацию пройдите прямо сейчас По ссылке в описании И сразу сделайте покупку Это важно. Итак, что мы имеем Мы после регистрации и делания покупки Мы имеем каждую неделю выплаты То есть выплаты нам приходят это раз Каждую неделю Второе, что немаловажное Мы имеем подарок Стоимостью тысяча это два проинвестировав даже 100 долларов вы получаете тысячу за счет подарка это правда отзывы только положительные я не встречал отрицательно и третье что немаловажно вот эти выплаты мы получаем каждую неделю каждую неделю подарок он остается у нас мы можем делать с ним что угодно хоть подарить хоть продать хоть что угодно мы уже сделав Регистрацию по ссылке в описании И сразу покупку на 100 долларов Мы сразу зарабатываем 900 Потому что подарок стоит 1000 Минус 100, что мы проинвестировали 900 у нас в кармане Плюс выплаты каждую неделю Все ребята, если у вас остались вопросы Задавайте в комментариях, пишите Мы в этом видео проверили, что выплаты в элемент 5 Приходят абсолютно всем главное быть зарегистрированным по той ссылке да и выплаты приходят очень очень быстро в любую страну это я думаю здесь все понятно выплаты приходят подарки получаем те кто э, прислушался к моим вариантам до да, которых я говорил те получили по два и по более подарков поэтому если вы еще хотите получить подарок делайте новую регистрацию по ссылке в описании сразу покупку от 100 долларов и выше и получайте выплаты каждую неделю и подарки забирайте стоимостью от 1000 и выше все ребята остались варианты остались вопросы пишите насчет binance ребята регистрацию на binance сделаем по той ссылке что в описании и получаем помощь помощь от binance регистрацию только сделайте прямо сейчас на binance по той ссылке по элементу регистрация в описании инструкция как зарегистрироваться в описании как сделать покупку в элемент 5 тоже в описании. Что такое элемент 5? Тоже инструкция в описании. Все это есть. Переходим, изучаем. Остались вопросы, пишем в комментариях. Я очень быстро вам отвечу. Удачи вам!